Всем привет! С вами Алена. И сегодня я расскажу о простом решении проблемы струнного принтера. Наверное многие сталкивались с тем, что после долгого бездействия, принтер засыхал и переставал печатать, а штатная утилита чистка печатающей головки не помогала. Представленный нами способ поможет вам сэкономить время и деньги затраченные на сервис. Итак приступим к чистке. Для начала запускаем утилиту проверки печати. Результат – чистый лист. Смысла в штатной чистке нет, так как мощности штатной помпы не хватит, чтобы пробить закоксовавшиеся дюйзи за печатающей головки. Разворачиваем принтер. Сзади имеется сервисное окошко, которое закрыто крышкой. Снимаем крышку. Мы видим трубку. В эту трубку по специальным каналам стекают чернила, когда же мы запускаем штатную чистку. По этой трубке чернила попадут в емкость сливы или просто памперс. Хочу добавить, что переполнение этой емкости влечет за собой появление клякс при печати, течь чернил из корпуса принтера, или вовсе остановку принтера в целом, поэтому иногда желательно откачивать отработанную чернила из памперса. Для работы нам понадобится обычный шприц желательно большей емкости и кусочек трубки от капельницы. Отсоединим сервисную трубку. Вбиваем на шприц трубку от капельницы и вставляем ее в штуцер бомперсом. Откачиваем содержимое. В нашем случае помперс пуст. Отсоединим трубку от капельницы и вставляем шприц в сервисную трубку. Откачиваем как минимум 5 кубиков. Если ваш принтер не оснащен системой непрерывной подачи чернил, то советуем запустить старые картриджи. Из них можно изготовить промывочные картриджи, только если чернила вашего принтера на водной основе. Сделать такие картриджи несложно. На верхней крышке каждого картриджа необходимо нагретым шелом проделать отверстие, только не используйте сверло, иначе микрочешуйки засорят картридж. Через эти отверстия закачайте шприцом дистиллиционную воду, которую можно купить в аптеке, либо получить в домашних условиях при помощи дистиллиционного аппарата. Поэтому если вы желаете сэкономить на чернилах, вставьте промывочные картриджи и проведите процедуру откачивания. После откачки вставьте картриджи с чернилами и сервисную трубку на место. Теперь запустите штатную утилиту чистки принтера. Запустите пробную печать. Затем дайте постоять принтеру в течение 20-30 минут и снова запустите штатную чистку. Теперь при помощи штатной чистки вы можете добиться идеального результата. Результат 90%. В исключительных случаях с первого раза может не получиться. Придется повторить процедуру. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!